Привет, привет, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донского, и сегодня мое любимое видео – это распаковка первого заказа седьмого каталога компании Ari Заказ на 322 балла, и, честно говоря, даже не все еще заказала, потому что каталог, как обычно, радует акциями, новинками, интересными предложениями. Итак, давайте смотреть, что же я заказала. По программе Life Plus мне пришел второй шаг wellness коктейль шоколадный и женский комплекс витаминов wellness обожаю эти витамины я их пью регулярно кто-то меня спрашивает а как много их можно пить не знаю но витамины же каждый день нужны организму поэтому я их пью каждый день бывает иногда забываю пропускаю или пью больше например у меня вчера какое-то странное ощущение было в горле я выпила омеги больше и просто рассасываю мне так приятно в горле все смягчается шоколадный коктейль до этого у меня был ванильный клубничный сейчас допиваю очень соскучилась по этому вкусу вы знаете если этот коктейль смешать, взбить с молочком таким прохладным на, на вкус как молочный коктейль из детства это очень вкусно очень вкусно у меня слюнки текут хочу быстрее его открыть и попробовать что самое интересное, я заказала себе шейкер. Я не ожидала, что когда делаешь подписку, можно взять еще и шейкер. Оказывается, можно. Я просто попробовала, а он проходит. Шейкер сейчас идет по акции, и он тут какой-то у нас необыкновенный. Сейчас я его попробую разобрать. Так, у этого шейкера... Ой, а как им пользоваться-то? Крау, помогите. Тут у него какое-то двойное дно должно быть. Так, смотрим. Еще и карабинчик. Ничего не понимаю. Так, давайте разбираться. Вот так вот выглядит шейкер. Все, поняла. Это шейкер. Здесь у нас поддон для того, чтобы положить -то, какой-то сухой перекус может быть мюсли да какие-то может быть какие-то крекеры здесь сюда мы насыпаем коктейль сухой просто с собой чтобы взять Вот здесь у нас коктейль будет и смотрите это все должно вот так собираться раз да все собралось и получился такой большой-большой стакан я его просто вижу первый раз поэтому у меня несколько да, такое вот вопросов много что делать как делать так сейчас попробую открыть крышку то открывать или она такая тугая или я сейчас что-то сломаю О, не могу открыть моих сил физических не хватает Хелп мне хочется крикнуть а мой... ой нет я его все-таки открывала у меня что-то получалось ну просто значит очень тугой не буду ломать Осталось придумать, куда цепляется карабинчик. И я придумала вот он. Здесь есть отверстие, вот это колечко сюда вставляется. А карабин можно прицепить к рюкзаку, например, или к сумке, то есть куда угодно. Слышите, классный. Можно, конечно, вот это все, все поддоны не таскать с собой носить только шейкер или дома взбивать вот в этом шейкере он такой красивый вообще только с крышечкой разберусь как открывается и буду им пользоваться я очень люблю красивые вещи красивую посуду все красивое и я кстати никогда не берегу есть вот люди которые ну, что-то красивенькое купили и положили на какой-то особенный день у меня каждый день особенный поэтому я всегда все достаю и пользуюсь самыми красивыми полотенцами и дома я хожу в красивой одежде всегда и посуду всю самую красивую тоже достала вот. Вот, буду хвалиться набор заказала себе видели этот набор такая корзина дачника я ее называю в этот набор входит 5 продуктов цена достаточно выгодная если посчитать а я посчитала все-таки не зря у меня бухгалтерское образование я посчитала получилось что если даже покупать каждый продукт когда он идет со скидкой и все это суммировать все равно получилось больше примерно на 120 рублей чем сейчас взять весь набор со скидкой вот этот гель я обожаю он очень вкусный а на лето представьте алоэ и олива это очень освежающий такой бодрый аромат очень густой гель настолько концентрированный что его нужно прямо вот капельку на мочалку мне нравится крышечка то что здесь пломбочку мы отрываем и крышечка просто открывается закрывается я не люблю когда что-то откручивать нужно долго далее мыло такое мыло у меня было и не один раз оно очень классное тоже с приятным ароматом вот действительно отличную серию подобрали на лето то что это такое вот зеленое летнее бодрящее обожаю авокадо как я его люблю кушать и я люблю все что связано с авокадо кстати и маску тоже я это очень люблю если вы помните это крем для рук кстати не рассказала крем для рук очень нужный продукт каждый день по много раз кремом пользуюсь потому что у меня очень сухая кожа и мне ее постоянно нужно увлажнять я буквально каждый раз руки помою и мажу их кремом ну вот так вот зато они достаточно хорошо у меня сохранились кожа рук так это маска маска для волос ее много здесь 30 миллилитров поэтому мне ее хватает на мои волосы они у меня все-таки достаточно ну, большие они и густые и длинные, и мне хватает на два раза. И я наношу их на всю длину. Эту, ее, эту маску, наношу на всю длину. Мне очень нравится эффект. Абсолютно не жирнит кожу головы, не утяжеляет волосы. Она их напитывает, и они живые. Я недавно вывела такое слово для своих волос, когда какая-то продукция, которую я использую, делает этот эффект, я называю мои волосы оживляются от этой продукции то есть они действительно становятся такими блестящими они легкие они легко вот так вот рукой вот разгребаются кстати я сейчас практически не расчесываю <wherever> что-то я лохматая пришла на съемки ну ладно и кусочек мыла вот эта форма мыла мне нравится больше всего серия love nature у нас еще есть серия discover и серия а как она называется я забыла Сейчас вспомним вот Vita Kea еще здесь есть у нас молоко вкусное но эта серия мне очень нравится тут еще такой кусочек обтекаемой формы вот он просто как капля вот так сделала такой гладенький такой приятный очень-очень приятно держать в руках поэтому я с таким удовольствием отреагировала на эту серию сразу сказала что себе я точно возьму вы как хотите а я себе точно возьму так еще я себе заказала вот такой большой крем-гигант с миндалем серия LOIN CARE Итак, и здесь у нас молоко и миндаль у меня кстати точно такой же крем сейчас стоит на кухне и я посмотрела что его там уже немного а он такой жирненький и после того как я например что-то готовлю повозилась на кухне много с водой контактировала этот крем он мне необходим он не просто увлажняет он питает он питает он такой жирненький может быть он будет кому-то некомфортен. то есть если у вас кожа нормальная то вам лучше брать такие крема, потому что они легче, они, у них такая невесомая текстура, он моментально впитывается, не оставляет никакого жирного следа, ни липкости, вот просто прям как губка в кожу уходит, все. А этот он будет чувствоваться, то есть он такой прям хороший плотненький крем. Это под заказ гель для душа, кстати, вот из этой серии с макадамией гель. Мне запах не очень нравится не знаю мне кажется он какой-то сладкий я с удовольствием беру кстати уже другой заказ отправила и в него накидала гелей. мне очень нравится с лаймом и с апельсином из этой серии и эти гели сейчас в каталоге стоят всего 79 рублей 250 миллилитров а если у вас есть дисконт то минус 20 процентов скидки а если у вас нет дисконта напишите мне я вам помогу его оформить научу как делать заказы как их оплачивать где получать и так далее Вот такой крутой гель я себе заказала всю серию для любимых ног это новинка каталога спрей дезодорант спрей дезодорант вот чем он мне нравится то что он охлаждает ноги можно пользоваться в любой момент брать с собой в дорогу например салфетками ноги протереть если вы походили ноги оттекли устали протерли ноги салфетками влажными и вы обросили вот этим вот спреем то есть это прям спрей сейчас попробуем ну, как вкусно арбуз и огурец а пахнет дыней для меня пахнет прям дыней это очень вкусно и такое что-то ментоловое прям вот в нос такой холодок пошел спрей шикарно охлаждает освежает ноги отеки уходят моментально я когда еду в путешествие и мы очень много любим ходить а ноги естественно устают они не готовы к таким гипернагрузкам когда в день по 30 тысяч шагов проходишь мне кажется там даже молодые ноги скукожится. и этот спрей меня всегда спасает он со мной в сумке или в рюкзаке постоянно так это скраб зелененький скраб красненький крем охлаждающий для ног это незаменимая штука на лето вот имейте в виду: ноги помыли пришли с улицы уставшие вымыли ножки нанесли крем дали ему впитаться прям холодок и как будто вот ну, я не знаю как будто омоложение просто идет легкость хочется вскочить и опять бежать и еще 30 тысяч шагов а это скраб давайте посмотрим как у нас скраб устроен ну точно так же пахнет мне да не пахнет если вы уже попробовали напишите какой у вас аромат да здесь много отшелушивающих частичек крутой аромат а я скрабы люблю летом практически каждый день пользуюсь потому что бегаешь босиком то по дому то на улицу поэтому ноги мыть и не один раз даже в день приходится и попробуем крем это же я себе взяла можно все пробовать Так, но ну, такой не слишком жидкий видите то есть капля не капля выдавилась как крем хороший и не падает густой ой какой хороший какой ароматный мне очень нравится Хорошо, что я заказала. Я, кстати, в прошлом году не заказала. Вот, была серия с манго, манго с чем-то, да, с чем-то очень вкусное. И У меня так много было как раз средств для ног, что я себе только дезики брала и потом так жалела, потому что аромат манго он бесподобен. И сейчас я думаю, новинку надо взять. Сейчас посмотрим, как охлаждение будет идти или нет. Я вам буду сразу рассказывать свои ощущения. Так, поставим, чтобы было красиво. Так, это я не помню, или заказали, или я взяла с какой-то распродажи. Вы заметили, если делать заказ и положить в корзину продукции на 750 рублей, переходите на второй шаг в раздел Предложения, и там появляются новые возможности, много-много акций и куча скидок. И я по этим скидкам набрала себе, сейчас покажу, что я набрала, я сделала запасы зубных щеток три зубные щеточки взяла по 95 рублей я взяла вот такой гаджет для того чтобы грубую кожу на ногах срезать мне так хочется попробовать когда он был в каталоге этот гаджет я подумала нет очень дорого не буду я его брать а здесь в распродаже он прям ну, где-то 150 160 рублей поэтому посмотрите распродажу и может быть что-то найдете себе интересненькое там же в распродаже я заказала три масла Eleo с огромными скидками я слышала такую новость кто-то из моих подписчиков написал что будет обновление серии Eleo я не знаю будет, будет и когда у меня расход очень большое масло. Я на свои волосы все время масло использую. Дочка, пользуется Миша. У нас это масло рекой льется. Поэтому я взяла три разных. По-моему, по 399 рублей всего вышло. Это хорошая цена, потому что до этого было все дороже. Да, вот, кстати, это крем для рук, очень классно пахнет, тоже вкусно. Так, три масла. Вау, какое богатство! Кстати, вот первый раз за многие уже может быть даже годы, я не знаю, мне пришла коробочка бракованная, просто вот дырка. Просто в коробке лежит, коробка целая, запечатанная, и вот такая дырка. Это значит, мне прям с завода прислали такой продукт. Что делать, ребят? Вот смотрите, если вам пришел какой-то брак, не паникуйте, ничего страшного, он убывает. Главное, что мы можем это все вернуть. То есть, если бы это я брала не себе, а может быть, на подарок кто-то заказал, я бы просто открыла сайт, открыла раздел Претензии, написала претензию на этот продукт на замену или на возврат. То есть, вы как хотите, можете выбрать вам новый прислать хорошей упаковки, либо чтобы деньги вернули. Относите продукт вместе с накладной в Спо и в течение двух недель обрабатывают претензию вам либо этот продукт пришлет, либо деньги вернут поэтому не пугайтесь если вдруг что-то мятое конечно грустно если вы живете где-то где неудобно получать заказы или почтой доставка ну бывает пожалуйста сильно да, не расстраивайтесь еще я взяла там кучу зубных паст у меня их уже теперь будет полная коробка но я решила взять Кучу отбеливающих потому что их почему-то так хорошо в последнее время разбирают что я переживаю что нам для себя даже не останется и одна защитная кстати защитную я тоже очень люблю вообще по идее должно быть две таких и три таких ну вот что-то где-то я промахнулась ничего страшного и там же в распродаже смотрите какой кайф я взяла три геля антибактериальных по 169 рублей а до этого я покупала Около 300. А гели сейчас, они необходимы. не очень хорошего качества. Прекрасно очищают руки. И самое главное, обеззараживает Потому что здесь 70% вот этого самого спирта, какого -то там, как его сказать вам, какой-то, ба ба а 68 процентов ну практически 70 то есть это очень классный гель его нужно прям одну каплю хватает надолго я все время брала такой дочки у него арома, запах сначала резкий такой есть спирта естественно но он так быстро улетучивается и удобная упаковка то есть крышечку открыли Закрыли легко. То есть выдавили пальцем. То есть не надо ставить, то есть закрыли и бросили. Самое главное, что не надо откручивать, закручивать. Так, взяли каплю. Так, раз. Капелька. Кстати, тут легкий холодок есть. Я забыла вам сказать. Не сильный. Я ожидала, что будет сильнее охлаждающий эффект от крема для ног. Может, потому что это руки? все вот он выветрился то есть первый момент когда я только начинаю размазывать есть вот этот неприятный аромат спирта а потом сразу раз и все и он улетучился и сладенько и сладенько приятненько пахнет очень так что я рекомендую пока распродажа идет и есть это кстати по-моему из вкладыша в каталог он же теперь тоже в электронном виде только его можно так отставлю это мое я даже лучше его сразу открою чтобы не забыть потому что я из него выдавливала вот все это мой а эти сюда рядышком и это еще не все у меня на самом деле огромный заказ заказала клиентка крем ночной королевский бархат и укрепляющий крем для век королевский бархат слушайте я этой серией периодически пользуюсь потому что ну, для разнообразия иногда просто хочется чего-то новенького потому что я уже много лет пользуюсь Novage в основном Экологен или Ultimate Лифт, и вот реально эта серия Королевский бархат она какая-то милая милая такая душевная мне нравится цвет крема он такой нежно-нежно-сиреневый мне нравится этот тонкий аромат сюда входит состав изофлавона черного ириса то есть этот ингредиент отлично воздействует на кожу укрепляя ее я делала даже эксперимент брала крем коллаген на вэдж и для, для кожи вокруг глаз и это для век и целый месяц один глаз я наносила Королевский барх на другой экологен и смотрела разницу. Вы знаете, я разницы особо не увидела. Этот крем, он просто более густой. Вот он прям крем. Если в экологене, он такой... Ну, кстати, я вам его покажу. Я себе его взяла с 50% скидкой. Если коллаген он такой прям легкий легкий легкий его прям та -та -та, та та та та и он впитался, то этот он крем и его не надо так класть каплю и растирать. Вы его должны сразу раскидать тоненько тоненько тоненько и вбивать, потому что он густой и вы его если будете сильно тянуть, то вы будете тянуть кожу, а этого лучше не делать. Поэтому тоже рекомендую отличная серия и кстати на нее сейчас большие скидки. Ну и про экологен уже все рассказала обожаю этот крем и вот хоть бы что вы мне не говорили я его очень люблю и буду всегда заказывать это под заказ <плеск> любимый упал <с> это маска для ног серия fit up классная маска еще лучше если у вас есть специальные хлопковые носочки я почему-то их давно не вижу в каталоге а ведь они пользовались популярностью наносите маску даете ей чуть-чуть впитаться чтобы ну, на носки не смазывалось. носочки на себя надеваете и спать и ногам тепло и так круто эта маска работает просто фантастика Вот перчатки еще есть для рук а вот маски я что-то давно не вижу под заказ ароматы два женских Амбр эликсир мистерия. Я, конечно, неправильно сейчас название произношу, но не ругайтесь. И Infinita. Вот, кстати, Infinita у меня в любимчиках, если вы не знали, кто недавно меня, может быть, смотрит, аромат очень страстный, такой, он сладкий. Но он не приторный, он не такой сладкий, который, вот аж, знаете, аж вот так вот прям. А он сладкозвонкий какой-то. Я так его слышу, я такого чувствую. И он у меня ассоциируется с таким э, очень танцем. Тан, танец такой, танго какой-то, знаете, не знаю, может быть, что-то еще более зажигательное, бачата может быть. То есть здесь вот просто страсть такая вау! Этот аромат я, мне он тоже нравится МБ Эликсе мистерия. Тоже нравится, но немножко не мой. То есть я его ну, могу из пробника несколько раз поносить, да, все. А так, чтобы его взять себе на постоянную, основу как-то не возникло такого желания. И знаете, в последние минуты мне сделали заказ сразу два аромата Eclat Om. Да, это крутые ароматы. Я, Миша, кстати, тоже такой приобрела аромат. Мне он очень нравится, но он очень сексуальный, девчонки, если вы. Рискнули взять своему мужчине такой аромат, то вы значит ему доверяете на сто процентов, потому что он такой соблазнительный, он на женщину влияет, прям, ну я не знаю, прям манит, как магнит, <социт> притягивает. Так, тоже под заказ у меня, он серия это тональная основа. Я не знаю, какая именно, 38805 светлый фарфоровый. Ну, наверное самый светлый очень хвалят эти тональные основы я дочки беру периодически но я как-то уже привыкла брать себе или Giordani или The мне они очень нравятся у меня кстати вот сейчас на лице Аквабуст. это невероятно крутая основа и она обычно вот, да, очень доступна по финансам а эта помада Giordani Gold тоже под заказ не открываю не открываю просто знаю что она классная и я заказала набор. Смотрите, за 69 рублей мне прислали один новый каталог уже на следующий период. Две, два пробника тональная основа, кстати, вот такая же, мне кажется, похожая по упаковке. А, это матирующая. На следующем каталоге, мне кажется, будет со скидкой. Мне прислали: а что это? А, омолаживающая сыворотка для лица и шеи, серия Time Rester. И пробник нового аромата Pion. Ну, я сокращенно говорю, Pion, ну, там все долго. Woman's Collection Radiant Pion. Мне не очень понравилось. Я уже попробовала, не знаю, я куда-то наносила его, чуть-чуть нанесу еще, я вся уже в ароматах кремах. Ну, как-то вот меня не зацепил этот аромат. Ну, прям вот прям цветочный, пионовый, да. Нет, немножко не мое. Так, что еще? Сейчас покажу. Тушь заказали новинку. Кстати, вот она у меня на ресничках. Сейчас точно такая же тушь, 5 в одном, в новом дизайне, с новой формулой. Пробуйте. Она очень легкая. Вы знаете, она настолько вот прям как сказать тонко ложится на ресничке, что ее можно наслаивать много раз и при этом она будет легкая я сегодня кстати не только ей я еще густоты добавила для видео я взяла еще тушь с двойным эффектом то есть я сначала ее а потом это и растягивала вот получилось просто погуще я заказала для волос такие штучки честно говоря никогда этим не пользовалась но очень интересно будет Попробовать. Мне бы ножик, да. Я, наверное, так не открою. Я попробую, конечно. Нет, не открывается. То есть, это кольцо такое какое-то интересное. Я бы таким посуду мыла с удовольствием. Такое плотное. Его нужно на хвост нацепить, а потом сверху аккуратно уложить волосы таким будут они. Валиком, да, круглым. А это специальная заколка. Так все запечатано, кстати. Раньше можно было так подеть и открыть, а сейчас нет только вскрывать полностью упаковку. А здесь специальная петля для того, чтобы помогать делать разные прически. И что мне понравилось, тут есть какие-то варианты, как сделать прическу даже. Я буду пробовать. Если хотите, я запишу видео, чтобы вместе с вами делать прически а здесь у меня новинки следующего каталога у нас выйдет CC крем в серии Giordani Gold обновленный мне прошлый очень нравился выйдут два будет у нас два оттенка светлый и натуральный я взяла оба и мы запишем видео я с одной половинкой сделаю один оттенок на другой другой и посмотрим как она ляжет на лицо как она будет вести себя на порах и вообще в целом очень интересно потому что все-таки ну Giordani есть Giordani хочется всем этим пользоваться так и еще мне заказали одну тушь а я не знаю какая из них под заказ потому что это разные продукты наверное одна из них под заказ какая-то и как официальному обозревателю мне прислали 4 продукта я вам сейчас их покажу вот. на каждый продукт будет отдельный обзор или в Инстаграм будет пост один продукт это спрей сейчас мы его откроем один продукт мицеллярная вода будет новая мицеллярная вода я уже посмотрела в следующем каталоге будет акция вы можете ее получить в подарок если закажете два продукта из обновленной серии Optimals а если вы посмотрите то серия Optimals она стала настолько красивая очень классная серия сейчас мы вскроем как раз вот новинку это спрей написано 3d и я читала в каталоге я, конечно потом почитаю поподробнее то есть мы наносим как для освежения кожи и я так понимаю как для закрепления макияжа нужно изучить да, распыляйте распыляйтесь закрытыми глазами на расстоянии 15-20 сантиметров от лица содержит полифенол полученный из скандинавской ели ого и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту О, классно то есть это будет и увлажнять и делать, вообще должно кожу делать приятным. А мы сейчас с вами попробуем на моей руке. Моя рука сегодня притерпела море экспериментов. Ну, пусть еще будет. Так, распыляем. Да, есть аромат. Такой приятненький. Но сейчас могу ошибаться, потому что здесь же у меня крем нанесен. Буду пробовать на лице, пока непонятно еще один продукт это антивозрастной крем для кожи вокруг глаз попробую у меня как раз и коллаген закончился я его тянула уже выдавливала просто там просто капельку за капелькой чтобы увлажнять и дотянуть до этого крема сейчас я буду пользоваться им чтобы увидеть какая тенденция вообще как будет у меня реагировать кожа ой он с роликом это шикарно то что здесь есть ролик запаха не чувствую может быть и есть какой-то не, не знаю может быть я уже просто всего нанюхалась классный новый флакон он стал такой стильненький с листиком мне очень нравится что здесь появился листик и какая-то из туши тоже пришла на обзор но я не буду открывать я потом посмотрю по коду которая под заказ отдам клиентке не распечатаю а вторую мы откроем и попробуем будет видео отдельное видео вот теперь кажется точно все вот такой классный заказ как всего много хочется все быстрее пробовать и я вам желаю отличных покупок удовольствия от продукции изучайте ее потому что ассортимент настолько большой легко взять какой-то продукт который вам не подходит и потом огорчаться не торопитесь хватать красивую баночку ведь каждый из вас пришел в команду у каждого из вас есть наставники, есть спонсоры, есть люди, которые уже знают продукции, и они вам помогут с выбором. Они вам помогут определиться, что хорошее, что лучше взять. Поэтому задавайте смело вопросы в ваших чатах или в личные сообщения. И вам всегда все помогут. Я вам желаю красоты и самых приятных впечатлений. До новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока.